Магнитом Путиным. У вас есть возможность задать вопрос президенту. Звонок бесплатный. Назовите свою фамилию, имя, отчество, город, из которого вы звоните. Задметите свой вопрос после звукового сигнала. У вас есть одна минута. Здравствуйте, меня зовут Холмогоров Андрей Анатольевич. Я звоню из города Рязань. Я хочу сказать, что моего ребенка хотят продать. В Рязани торгуют детьми. Я 9 раз писал в администрации президента, прошу Путина отреагировать и завести уголовные дела. Против приставов Нестеренко, Грушины, Шушимары, они занимаются бандитизмом и торгуют детьми. Тут, конечно, спад Кризанский. Они тоже торгуют детьми. Шушимара Татьяна Николаевна. Панина Любовь Николаевна, инспектор по делам несовершеннолетних, я хочу, чтобы завели уголовные дела. Потому что я пишу 9 раз в администрации президента, писал все станции, Жириновскому обращался. По всем депутатам прошелся почти, никто ничего не делает. Хочу, чтобы Путин завел уголовные дела на них. Спасибо. Ваш вопрос записан.